Ну и вкратце поговорим о том, как французы воспринимают русских в целом и в особенности при «Первом контакте». Чтобы было понятно, о чем я хочу завести речь, дам следующий пример. Сегодня, когда я прилетаю в любой аэропорт в России, первое, на что я натыкаюсь, это каменные лица отечественных пограничников которые не выражают абсолютно никакой эмоции, совершенно серьезные, либо вообще даже с отсутствующим взглядом, и в особенности никогда не улыбаются. Что для западного менталитета, и здесь я не подразумеваю в особенности американцев, а говорю в основном о, о западной Европе, так вот для западного менталитета отсутствие э, улыбки – это автоматически проблема. То есть человеку либо неприятно быть здесь, либо неприятно общаться э, с тем, с кем он. В данную, в данную в данную секунду общается или имеет дело. Очень часто даже французы мне говорят такую вещь или говорили, что если ты не улыбаешься, значит у тебя плохое воспитание. Отсутствие улыбки означает отсутствие воспитания. То есть в их культуре, в их менталитете улыбка это что-то обязательное. При приветствии, когда вы говорите «добрый день», «добрый вечер», при благодарении за что-либо, улыбка практически в 99% случаев обязательно. Опять же, здесь я не сравниваю… Улыбку западную, или в частности французскую, с улыбкой американской, вот тот самый оскал в 32 зуба, который практически приклеен на лице в любой ситуации, в любой момент, безусловно, во Франции эта улыбка проявляется не до такой степени. Вот. Но, во всяком случае, когда французы говорят «добрый день», как правило, они используют вот это «bonjour», даже если эта улыбка может быть, как я ее называю, синтетической, то есть неестественной, несколько натянутой, но, по крайней мере, они, для них это так называемый невербальный образ коммуникации, то есть улыбаясь, они передают своему собеседнику свои, скажем, Позитивные, позитивные намерения или позитивное настроение. Так вот, вернувшись в аэропорт, опять же, в наш отечественный любой аэропорт, когда я вижу этих пограничников, даже в том случае, если я пытаюсь пошутить, чтобы элементарно разрядить обстановку, даже в этих случаях это срабатывает очень редко. И, как правило, девушкам ну, уже как правило, это именно женщины, которые там сидят за стеклом и проверяют паспорта, она остается все со тем же, с тем же стеклянным выражением лица, то есть не выражающим никакой эмоции, без улыбки, с какими-то прозрачными пустыми глазами, что-то набирающее на компьютере, смотрящее на вас, проверяющее паспорт. Если все в порядке, нажимаете на кнопку, вы проходите дальше. Прожив 19 лет на Западе, во Франции и отчасти, по крайней мере, привыкнув вот к здешнему образу общения, где когда здороваешься, улыбаешься, хоть и чуть-чуть, но улыбаешься, когда кого-то благодаришь, улыбаешься. Или, к примеру, даже когда сидишь в каком-то зале ожидания, где-нибудь там, я не знаю, у врача или у адвоката, где угодно, и вдруг встречаешься взглядом с кем-то из сидящих напротив, как правило, это заканчивается просто улыбкой, доброжелательной улыбкой, которая, по сути, ничего не значит, но на самом деле она означает, что вот мы здесь сидим... Вроде как очень приятно, хотя самого вербального выражения, то есть ничего не говорится, это просто выражается улыбкой. Прилетая после вот, этой, вот этих всех привычек, прилетая э, в Россию, безусловно, во всяком случае, в первое время меня шокирует отсутствие э, вот этой позитивности, что ли, на лице, потому что я все-таки уже привык э, к выражению более приветливому практически во всех случаях жизни. И понимаю достаточно легко тех французов, которые с трудом перестраиваются на русские манеры, особенно те, которые едут работать в Россию, и у них уходит определенное, определенное время на то, чтобы понять, как функционируют русские. Так вот, исходя из того, что я объяснил до настоящего момента или, исходя из того факта, что во Франции подразумевается, если не, вы не улыбаетесь, значит, это, это признак плохого либо отсутствия воспитания. Французы очень часто говорят о русских, что русские холодны. Это знаменитая французская фраза, которую я слышал как минимум 10 тысяч раз за прошедшие годы. «Les russes sont froids». Или «чуэфуа», то есть «ты холоден», русские холодные люди, русские холодны. Естественно, это не имеет никакого, никакой связи с тем фактом, что в России, как правило, холодно. Кстати, во Франции немало еще до сих пор людей, которые считают, что в России даже летом минус 30 градусов. Но в основном эти индивидуумы живут... В удаленных уголках Франции, безусловно, в Париже таких, к примеру, в Париже таких найти будет достаточно сложно. Так вот, тот факт, что они нас считают холодными, естественно, не имеет ничего общего ни с нашими климатическими условиями, ни с тем, что, к примеру, человека, о котором идет речь, может быть родом из Сибири, а речь именно о том, что веет холодом от русских в общении, в особенности при первом контакте. Действительно, я это заметил, проанализировав многие ситуации при, пришел к такому выводу, что нам, русским, все-таки нужно больше времени для того, чтобы э, привыкнуть к человеку, когда мы с ним знакомимся, привыкнуть понять, что ему от нас нужно, почему он себя так ведет, ему интересно ли нам с ним и приятно ли нам с ним быть в дальнейшем. И как только мы к нему привыкаем, как только налаживается какой-то контакт, то мы, русские, становимся более улыбчивыми, более теплыми, более приятными в общении и, в частности, более разговорчивыми. У французов вот этот барьер, он гораздо более гибкий, он более, я бы сказал, короткий, что ли, более быстрый. Как правило, разморозка вот этих отношений при первом контакте в западном менталитете происходит с помощью вот этой вот улыбки. То есть, когда они говорят «добрый день», начинают улыбаться, о чем-то разговаривают, даже, даже если в нашем понимании нету никаких э, конкретных предпосылок для улыбки, для какой-то приятной беседы, но в западном менталитете так принято. Поэтому по принципу «в чужой монастырь со своими молитвами не лезь», судить западный менталитет и в данном случае французов мы не будем. Я просто провожу э, такую сравнительную характеристику французов и русских, чтобы дать вам понять, Каким образом и почему французы э, нас воспринимают в особенности при первом контакте, и почему они очень часто русских считают холодными. Надеюсь, мое объяснение было достаточно внятным. Если вы еще не посмотрели два предыдущих видео, в которых я сравниваю французский и русский стиль менеджмента и подход во Франции и в России к такому понятию, как дружба, то обязательно их посмотрите. Сноски будут, естественно, внизу. Будут следовать другие видео с, со сравнениями Франции и России, французского и русских менталитетов. Также будут, я думаю и надеюсь, другие видео, объясняющие определенные понятия из такой дисциплины, как межкультурная компетенция. Поэтому, если вы ничего не знаете об этой дисциплине, либо если вы заинтересованы э, этой дисциплиной, то, опять же, подписывайтесь. Вопросы или пожелания, комментарии в вашем распоряжении. Я вам говорю до скорого. Чао.